Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Совершилось, прошло Всебелорусское народное собрание. И вот прямо еще труп постыть не успелось, тервятники стервятники уже слетели, чтобы хохмить и рвать, рвать и хохмить. Вы готовы рвать и хохмить? Мы всегда готовы рвать и хохмить. А, с вами Костя Геев, Женя Кирубини и компаньера Рея. Вы не поверите, дорогие зрители, но я настолько упорот, что отсмотрел все белорусское собрание почти полностью. А, между прочим, мне очень понравился вот сама эта, как бы сам заход и постановка вопроса. Вышел наш дорогой президент, сказал... Всем, что выходя из своей страны, вы должны себя чувствовать свободно и открыто все обсуждать. После чего говорил 4 часа из 6. После этого немножко поговорили и перенесли все на следующий день. На следующий день открыл премьер Головаченко, но через какое-то время как бы... Посидел Возму... решил, что он не договорил. Да, что он не договорил, возмутился выступлением ну, как бы одной леди и говорил еще часа полтора. А потом прошло еще немного времени, он снова там, около часовой речи закрыл мероприятие. То есть, если почитать хронометраж, то как бы, хозяевам досталось не так и много времени. В основном говорил лидер. А говорить он начал о том, что Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне. И все то, что было, это был мятеж. И тут мы оказались в немножко странной ситуации, мы тут хотели обсудить планы, планы мятежников, у них был план Победы, и буквально приходим, а Женя говорит, что мятежники отменили план. В общем, план – это очень странный предмет. Он, то он есть, его сразу нет. Mm. А, в общем, он э, план, предложенный Тихановской, по-моему, не пнул только ленивый. Он так и назывался, План Победы, если что, можете погуглить, План Победы Тихановской, там PDF-ка будет такая в комиксах. А, более того, его сливал... Э, тот самый разл... разрекламированный ОНТ-штаб «Оношко» еще до того, как этот план вышел официально. Так что мы его... Почитали об... и обсудили, и разобрали. И посмеялись, да. Еще, еще до, но, в общем, тот же самый штаб «Оношко» прекрасно э, с... вы, выдвинул прекрасное предположение насчет того, зачем он был настолько глупый, после чего, в общем, как-то пинать, э, пинать этот этот труп собаки даже не хочется. Ну, так или иначе, мы имеем ситуацию, когда в первый раз по призыву оппозиции, конкретно нашего Варшавского мальчугана, моего любимого, не вышел вообще никто. Ну, вот это, он был настолько. Это все было настолько предсказуемо, что это предсказал какой-то древний КВН. Был бой, и никого не было. Да, я, кстати, хотел даже вот сказать, что плана оппозиции была одна хорошая деталь, он умещается на одну страничку, как бы, но почему-то не сложилось даже с этим. <связать> Я все-таки э, расскажу для тех, кто не в курсе, как, как трактует план этот самый штаба «Ножка». А Штаб «Ножка» – это оппозиция к оппозиции, они какую-то оппозицию <связать> с позиции оппозиции. <связать> да, это телеграм-канал, который э, раскрывает схемы значит, уехавшей, уехавшей оппозиции и который провеломировал канал УНТ. По их версии, план, выдвинутый именно штабом Тихановской, с самого начала должен был быть исключительно заглушечкой такой, для того, чтобы они остались лидерами процесса, но при этом не несли никакой ответственности. То есть он должен был быть для того, чтобы никто другой не придумал свой план, но он должен был быть не особенно эффективным, чтобы вдруг, а вдруг внезапно кто-нибудь возьмет и начнет его исполнять. Чтобы О. даже все поняли, что план – он не план. И изначально, если изначально он был еще даже в комиксах и обращался к какому-то как персон... выдуманному персонажу, то потом они, по-моему, этого выдуманного персонажа убрали и оставили только сверху красивую, красивый латышский флаг, который превращался в, гер... в подобие Георгиевской Белдширной белой ленточки, если его на фон было вынести на дорогу. Ох, я, честно говоря, у меня есть особое мнение по вопросу, но я сейчас не буду его высказывать, может быть, такие сподоблюсь на отдельный ролик, потому что мы все-таки тогда обсуждаем все белорусское собрание и тогда вернемся к нему. Вернемся, как я уже говорил, к тому моменту, что просто сходу все трактуется как некая попытка переворота, все трактуется как... Такая компа. С одной стороны, попытка переворота, с другой, как бы, невиданное, жесточайшее давление извини, которое мы выдержали. Слава нам, мы молодцы. Там буквально перед этим самым собранием Терптель выступал, который глава КГБ, который сказал, что вот пик протестов пройден, мы выдержали, мы вынесли и все такое. И в этом плане у меня уже возникает интересный вопрос. Я давно живу в этой стране вспоминаю, например, 2010 год. Когда была площадь 2010 и кандидаты Санников и Статкевич, как мне кажется, вот тогда почти наговорили себе на переворот. Я даже залез на хартию 97, туда надо под VPN лазить, потому что она у нас заблокирована, и поднял, так сказать, онлайн-репортаж с площади 2010. Кандидат в президенты Статкевич предложил собравшимся пойти попросить Лукашенко освободить его резиденцию. Собравшиеся поддержали это предложение. Кандидат в президенты Саников заявил, что режим Лукашенко рухнул и объявил о создании правительства народного спасения, куда входят демократические кандидаты в президенты. Андрей Санников заявил, что созданное сегодня на Октябрьской площади правительство национального спасения идет на переговоры в Дом правительства. Кандидаты в президенты входят в здание правительства, где намерены ожидать всех силовых министров страны. Люди звонят своим знакомым и говорят: приходите, мы побеждаем, милиции нет, Лукашенко проиграл. Народ ломает двери дома правительства и требует людей. Я даже думал, что потом потрут где-нибудь перед судом на но не потерли. И вот это, ну по крайней мере не в реальности, а в изложении карты 97, похоже на вооруженную, на попытку свержения законной власти, каким-то незаконным путем. То есть в случае с Колесниковой, а ей сейчас после, кстати, собрания добавили еще статью «Незаконное свержение», а, вот, ну там было улыбаемся и машем как бы это разлито в воздухе и все на позитиве и все такое. Как это можно на, на, натянуть на Колесникову мне кажется странно. Так вот, Санникову не шили переворот же, ему же шили массовые беспорядки, а Колесников страшный путь чист, просто иначе. Ну она же провела символ своего гражданства паспорт, может быть поэтому. А все беды с этого сотрудничают. Ну тут давайте не будем забывать, что сейчас очень уж очень уж нужен был, нужна была попытка переворота, потому что это Дает возможность запустить. Солидар... А, простите, народное единство. Mm -hmm. Вот. И при этом. А ведь ничего не сожгли, никаких, значит, ключевых зданий. Так замечательно прошло. Народное единство это у нас, поскольку все-таки кризис некоторые есть, хоть это и нас извне качали. А у вас теперь будет день народного единства еще не придумали? Когда, там, то ли летом, то ли осенью? Но... Нет, они два осенью, они хотят его ввести либо 17 сентября, либо 14 ноября, соответственно, с событиями тридцать года, а... либо вступление советских войск на территорию Западной Беларуси, Западной Украины, либо проведение того собрания, когда Западная Беларусь вошла в состав БССР. Угу. Вот у них такой символизм. А, при этом, как бы, то есть вроде у нас без пяти минут был без пяти минут переворот, вроде бы там вот почти взяли власть, хотя непонятно как, Все снова стало резко хорошо. То есть, по мнению Александра Григорьевича, его рейтинг составляет примерно 75%. На данный момент. Да, и воевали... И воевали против него исключительно тунеядцы, которые не бедствуют. Да. Вот. То есть Плюс... тему с тунеядцами тоже крепко заклинило. Там было от 30 до 40% участников процента да, протестных да. акций составляли тунеядцы, которые вот не работают, но живут богато. И в общем, короче, следующий виток борьбы с тунеядцами, видимо, не загораем. Угу. Да, уже запускают, уже даже в метро идется по поводу борьбы с рекламой в метро, по поводу борьбы с зарплатами в конвертах. Вот я сегодня буквально видел вот, отголосочек. Плюс я еще здесь хотел сказать свое небольшое по поводу мятежа, что для меня всегда мятеж это было какой-то верной власти силы, которые поднимают мятеж. В данном случае из верных власти сил... Ну, типа как Пиночет. Да. Там, армия, как армия пришла, как, как Франко, которые были вооруженные силы. Вот. В конце концов там, когда Ельцин, его тоже можно было бы назвать, наверное, Мятежников во время Советского Союза, когда там пошли Там, ну, он же был, он занимал должность. Здесь из верных власти сил, которого кого еще не успели приземлить к моменту начала мятежа, был Латушка. Глава Театра. То есть битеж театралов. Mm, Постановочка. Да. <смех> ну, они же там вывесили, как эти, флаги бело-красно-белые, которые сейчас тоже собираются запретить. Ну, в общем, короче, да, с местежом получается как-то не очень понятно. Стурмейков не было. Верные правительственные части остались верными правительственными частями и так далее. Как бы, Но, судя по рейтингу, таких проблемы не было, получается. То есть рейтинг бездельна 75%. После того, как он пообщался с самым бутарским вузом БГУ, там его рейтинг тоже, по его мнению, ушкали. Уже там как бы большая половина студентов резко стала поддерживать действующую власть. Нет, но если выгнать всех несогласных, то, в общем, останется так, что больше половина. Я да, могу, сказал, да. Мне сентенция еще по поводу этого понравилась, что за интеграцию с Россией у нас 70%, а за интеграцию с ЕС – это гважда, всего лишь 30%. Таит население у нас всего лишь, и вроде как изначально так говорили, что вообще никто у нас там за интеграцию с ЕС, у нас Крохи, а тут вот, ну, всего лишь. Ну, еще в ту же тему я бы, наверное, докинул странные откровения по поводу результата выбора. когда мы не могли же сфальсифицировать 80%. 80%. Да, губернаторы обычно имеют привычку накидывать процента полтора. Ну, пускай 74. Ну хорошо, 68. а если бы митинги были сильнее, он бы там на 54 остановился или как? Ну, может, он пытался вот этот вот диалог выставить, о котором постоянно говорит оппозиция. У них же. А то есть вы должны пойти на диалог, вот он идет. Ну сколько у меня идет? Ну давайте договоримся, договорной матч. Это было не утверждение, это было деловое предложение. Для этого оппозицию звали на Всебелорусское собрание. <смех> <смех> а, как бы, ну, тут, как бы, чисто в плане пиара, попадаем в засаду, что... Если мы признаемся, что у нас может быть 68%, а нарисовали 80, а вот у этих людей, туниядцев, не было повода выйти, как бы. Ну, он же не первый раз такое говорит в 2010 году, если я правильно помню. У него тоже было: что ну, разве можно сфальсифицировать 80%? Ну, давай, ну, нарисовали там парочку. Ну, какая разница? Не, ну как бы по-серьезному, откровенность, да, вот это такая странная откровенность ну, это его конек это, всегда. Да. Типа, многие его за это и любили. но мне кажется, в ситуации, когда там уже несколько убитых, Но... можно было бы как-то это ответить, не подходить к цифрам. Сколько же за тебя проголосовали? Ну, здесь еще вот по поводу мятежа хотелось бы слово сказать по поводу... Программы оппозиции, которую цитировали и Головченко и Лукашенко, то есть со стороны экономики мы к ней еще вернемся. Мне хотелось именно про Лукашенко, когда он начал говорить, что в программе оппозиции был жесткий раз... разрыв с Россией. То есть, то, что вот мы разбирали, там про Россию про разрыв с Россией именно не было сказано ни слова. То есть он продолжает цитировать ту программу, которую они сначала выставили, потом спрятали, сказали, что ее никогда не было. А... А, теперь... а теперь уже выставили новую. Но такое впечатление, что вождя либо не предупредили, либо они решили это как-то спустить на тормозах, но к этому тоже очень сильно прицепились сайты и паблики другой направленности. Ну, как бы выбрали ту программу, которая удобнее, чтобы проиллюстрировать собственную, так сказать, собственную мысль некую. То есть, вот те хотели оторвать от России, а мы наоборот, как бы хотим то, что они оторвали, фактически прилепить назад, видимо, так. Вот, Ну и вообще у меня такое ощущение, что многие уже писали как бы с либеральной стороны, что тут элемент психотерапии в этом всем как бы, есть. Кстати, вот по поводу мятежа и не мятежа, там же постоянно, что мы вас защитим там, чиновникам, мы вас там не сдадим. Mm -hmm. Ну, мы еще с реформой Конституции, наверное, к этому вернемся. И вот это все. То есть это с одной стороны как бы вселить уверенность в своих, что логично и правильно, ну как бы с точки зрения Лукашенко как политика, и что не очень логично. Убедить себя, что это была не череда собственных ошибок, что это не ты тоже просто по нес лютую дичь последние года 3-4, а вот какие-то враги внешние и внутренние. То есть я не обкакался, это был путь вот как бы эта мысль проводилась и чтобы так до всех дошло. Ну причем что ставили вот, особняку, что это действительно даже не внутренние враги, это внешние силы, которые хотели раскачать. И тут они кого-то нашли, но это вот, вот. все равно небольшое количество людей. Эти тех, кого они нашли, неправильные белорусы. Да, у него что там была вторая дисценденция, что не патриоты нам не нужны, пусть уедут. Да, уже либеральные СМИ даже дал, дозвол на релокацию. Да. Благословил. Да. Да. Ну давайте тогда, наверное, сейчас перейдем к конкретике уже, потому что планы, планы обсудили, не, не планы тоже, и поговорим сходу про, про экономику. Экономику у нас, как обычно, мы начнем немножко со второй части, со второго дня, потому что тогда уже перешли именно к экономическим вопросам, когда начал выступать наш премьер-министр, э, господин Головченко. Он второй день открывал. Он да, открывал, да, второй день. вот И он, э, с чего он начал выступление, что вы можете сами сравнить программу социально-экономического развития Беларуси на пятилетку с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков. но имелась в виду оппозиция. Вот, мы же немножко предвосхитили этот выпад господина Головченко и сравнили. И мы можем сказать, что в основном-то они одинаковые. <смех> да. На самом деле, вы можете посмотреть все ролики, где мы анализировали программу НАУ эту самую и программу социально-экономического развития 2005 года, вышедшую из недр нашего правительства. И если вы помните, или можете еще раз посмотреть и увидеть, то на самом деле я уже хахмил, про то, что я в определенный момент подумал, что я не ту программу открыл, что это Тихановская писала, и я просто дурак. То есть временами мне не очень похожи. <смех> вот. Второй момент, который был интересен, это про сельское хозяйство в тех же самых роликах бы обсуждали то, как оно должно стать прибыльным. Так вот, в первый день было заявлено, что оно уже стало прибыльным. Но на второй день премьер-министр сказал, что сельское хозяйство все еще должно стать прибыльным. Оно уже прибыльно, но надо, чтобы оно стало прибыльным прибыльным. Да, возможно. Вот, опять же говорили про инвестиционные циклы, которые а... тоже противопоставлялись mm -hmm. вашингтонскому консенсусу, что у них вашингтонский консенсус, а у нас инвестиционный Род цикл. Говорили про то, что должно быть тысяча проектов, то есть уже не 200 стартапцев, а тысяча стартапцев спасет нашу экономику ну и тут странные цифры в миллиардах рублей которые в конце концов выходят то что мы должны вложить там 28 миллиардов рублей потом 37 миллиардов рублей потом еще 200 миллиардов рублей на выходе получим 50 миллиардов рублей и я не сильно понял в как где в этом математика возможно это была прибыль но смотрится достаточно странно. а на вырученные убытки вот и еще одним замечательным Моментом был разговор про пенсионную реформу. У нас Александр Григорьевич посетовал, что пенсии людям не хватает, и надо бы побольше. Поэтому надо взять и сделать некую схему 3 плюс 3, когда у нас еще 3%. Это типа возможность каких-то самостоятельных страховых накоплений. Принципе, да, я, то, то есть понимаете. это тоже проходило, мы помним, через ту же программу, что нужно больше страховых накоплений, больше страховых фондов, и чтобы они были часты. Это тоже как-то отличается от оппозиционных. Как непонятно. Вот. Либо тем, это будет... что это 3%, а оппозиционные предполагают практически всю, я так понимаю, перевести. Может быть. А, собственно, в чем была суть, что либо всего плюс 3%, либо плюс 3%, уже имеющимся накоплениям вносит вот, мне кажется, мы сейчас всех запутаем, потому что я, на самом деле, сам тогда запутался. То есть, вот, как бы шла какая-то речь, и тут mm -hmm. появилась идея вот этих 3 плюс 3 процента. Mm -hmm. Ради увеличения пенсионных накоплений. Предполагается, что гражданин каждый сможет в эти пенсионные фонды отчислять 3 процента зарплаты, и работодатель может отчислять 3 процента зарплаты. Должен дочислять. Должен отчислять. Как это соотносится с имеющейся системой, когда работодатель 30 отчисляет? 34. А, да, вот не очень понятно. Может, вместо... Вот вместо, может в может вместе, но каким образом, мы посчитали тут недавно, что медианная у нас 380 долларов, получится, что работник отчисляет 12 долларов, и еще 12 отчисляет работодатель в месяц. То есть вы как бы 24 доллара в месяц откладываете на пенсию, но пенсию у вас будет обалдеть просто. Имеющиеся, так сказать, суммами белорусской зарплаты, даже не средняя, но это медианная у нас это было медианное. То есть сейчас откладывается на пенсию хоть примерно 30% от суммы зарплаты. Uh -huh. И еще 6%, которые должны существенно повесить, по -по повысить и спасти грант. Ну, как мысли. бы пока что мы не понимаем, как, как это просто будет. Не раскрыли тему, это будет вместо, это плюс, mm -hmm. это непонятно mm -hmm. просто как. Меня вообще, честно говоря, вот этот экономический блок полностью умораживал, просто потому что люди как бы машут одной программой, и говорят про... Какие-то там социальные достижения, туды-сюды, про то, что у нас не такая, как у позиции программа, а она такая. То есть, можно держать в руках одно, а говорить другое. И ни у кого никакой-то не связухи не получается. Ну, то есть, это постмодерн в чистом виде, когда не важно, что есть, важно, как оно подано и сказано. Популизм. Mm, про популизм я да скажу еще <свят> вот но ну, может они опять же они все взяли всю ту же еще программу которой уже нет <свят> и машут с ней но чем она отличается тоже принципиально от их тоже непонятно но опять же были призывы платить дологи выкачивать зарплату в конвертах каким-то образом а так же каленым железом вырезать за попытки причинить... То, что он будет вырезать каленым железом за попытки причинить вред сторонникам, на примере того, что в частной медицине отказываются лечить чиновника. Да, а еще каленым железом будет вырезаться попытка не продавать белорусские товары. Вот. По поводу популизма, я вот... Хочу сказать, что был момент именно на второй день выступления Рыгоровича, когда он прямо так тряхнул стариной. Просто вот это не вот это вот постмодерн, когда трясем одним, а вышел человек и просто зажег, как это лучшие любимые только для вас. Дети чиновников ходят с айфонами, там они забыли про народ, они забыли, кто их вырастил. Там. Бизнесменов развели, они ездят на 10 машинах, ни один на Западе так не ездит бизнесмен. Я уже как-то шутил по поводу того, что... Лукашенко настолько суров, что он начинает предвыборную кампанию после выборов. То есть, если бы он так поехал в турне по Беларуси перед выборами, возможно, как бы с миссиором было бы похуже. И, в общем, мы не имели бы все, что имели. Но тогда он вел себя очень крайне странно. Ваше дело работать, там, и так далее. Ну, здесь, я извините, я перебью, вот этот вот момент, когда на первый день он заявлял про то, что мы не можем игнорировать майданные технологии, когда бы их пять лет до этого игнорируем, а вот сейчас уже не боже, Вот, наверное, вот так. Возможно. Ну, вот, скажем, это был момент, когда, да, конечно, был не там как когда, типа, тетка выступила от имени бизнес-сообщества, очень как-то вяло и невнятно, и тут как бы... Поднялся защитник народа и защитил народ, Такую длинную большую речь, какие они все гады, как они там, с этими айфонами, что вот эти какие-то сопляки по 20 компаний организовывают, а вот молодежь на это обычное смотрит, и как бы вот все классно. А кроме одного. За этим всем явно звучала очень такая странная, ну как, не странная, а. немножко нехорошая, наверное, обида, практически на то, что. Я же вам практически это позволил, а вы вот в сложный момент или спрятались под принтус, или прямо переметнулись, или еще какая-нибудь ерунда, и это немножко смазывало. То есть, что вот а, там при было, что мы уже этим ип какие-то льготы там, всякие разные, а они все на площадь. Ну вот что, что такое, что за ерунда? Да, и тут же предложили ИП-шников поехать. Ну просто а, не то есть там сейчас у нас намечается, вот за тунеядцами должны прийти. Пэшникам должны увеличить налоги, потому что главный очень сильно обиделся на их позицию. А в случае с крупным бизнесом, ну вот постоянно это про то, что я же создал условия для работы, я задал вам зарабатывать деньги, вот вы все эти на 10 машинах едете, а вот когда, как бы прихватило, где вы были?» И причем это как бы и чиновникам адресовывалось, и бизнесу адресовывалось. То есть главное, это не то, что мы там пытались строить какую-то социалистическую политику или до сих пор его хотим строить. Мы хотим вас немножко поджать за то, что вы себя неправильно, вели, ребят. Солитаризм. Ну да, как-то так. Вот, я был в легком таком этом самом, то есть так классно начать и вот все-таки скатиться в эту обидку. А когда начали выступать остальные, там Гайдукевич вылез и прям буквально открытым текстом сказал, что некоторые 20 лет, 26 лет лизали, получали за это зарплаты, а потом переметнулись. То есть это отчасти был смысл мероприятия упрекнуть. Сказать всем чиновникам, что мы вас защитим, хорошим, упрекнуть тех, кто 26 лет лизал, но повелся не так и спрятался под плинтус. Ну, и, наверное, потом мы будем говорить про Россию, как бы обозначить перепозиционирование от этой нашей вращающейся многовекторности <связывая> в какой-то такой четкий пророссийский вектор. Ну, они опять же говорили, что благовекторности... не... многовертовности. мы не лишимся, не... Не лишимся. но. Надо все-таки больше с Россией. Больше с Россией. Вот. Здесь еще можно наверное напомнить про Конопатскую, которая неожиданно отключили микрофон. И это все и всех это так привело в восторг, в такое что вот не да... Даже на собрании не дали сказать. Группа водородной гласности. С другой стороны. Я не я смотрел прямую трансляцию. Там, по-моему, так ну я иногда на промотке грешу, посмотрел, mm -hmm. но я вообще Канапатскую не заметил. Mm -hmm. так... А говорят, mm -hmm. что просто рубанули трансляцию. А это, если кто не знает, у нас такая вот есть оппозиция Его Величества, как бы. А, Причем Канападский это совсем как формах. Она вроде как выступала там, а потом опубликовали ее тексты. Там было что мы проиграли, а вы победили там. А... Какие-то упреки к России она высказывала. Да, да под, на что потом Александр Григорьевич ответил: Ответил, что, м -м -м. что это не Россия. Вы не смотрите, чтобы на все время говорили, что Россия не Россия. И это говорим не мы, а вот эта дурочка. Вот, ну, то есть, это все выглядело именно как театральная постановка, на мой взгляд, что вот мы, мы выпустили. И вот, ну, но это же не совсем плохая позиция, это хорошая оппозиция. Вот мы и даже микрофон выключим. Я, честно говоря, вот, когда я все это смотрю, у меня просто как лицо приклеится к ладони, я тоже хочу обратиться к органам безопасности, которые должны нас смотреть. И к каким-то людям, которые формулируют политику. Но, ребята, смысл марионетки в том, чтобы как бы, она ваши интересы как-то отстаивала. Но в политике любят смелых бурз. Она не должна выглядеть марионеткой. То есть, если как бы она начинает вот обливаться соплями, утираться, вы победили, мы проиграли, а мы позор, позор, позор, фута тебе быть, а, то ей никто не поверит. А значит, вся схема теряет смысл. А зачем они? Ну, да, даже показать, не знаю. А, ну, знаешь, вот как бы хочется... Нравится, когда кто-то унижается. Вот это так. Же, игры. Как -то. Игры, да. То есть, вот как бы есть люди, которые на это согласны. Как бы другого практического смысла я не вижу. Им не поверят как-то. Особенно, если Воскресенские и Конопадские, они пытаются на нише ну, на поле оппозиции играть. Но ну, оппозиции воспринимают как предатели закономерно. То есть, если ты вон там вышел, ваш чувачок, что-нибудь такое смеленькое задвинул, то все мы может, и подумали, что, может быть, стоило сходить на собрание, но вот такой позор, ну это же ужасно. Пустая пара народных денег. Но зато покушала. Она, говорят, любит. Ну что, поговорим немножечко про Россию. Россию назвали э, все еще нашим стратегическим партнером, несмотря на то, что мы не отказываемся от политики многовекторности. Э, Лукашенко подчеркнул, что от фейринга «Ах, простите, связки э, Беларусь-Россия или Россия-Беларусь зависит, будет здесь мир или война» кто там сверху. Ну, честно говоря, мне вообще так удивило, что это одно из самых центральных моментов выступления. Как бы Мы все же его слушали. В смысле, не выступление, а вообще собрание. То есть все же его слушали немножко ради другого. И тут вот просто половину чуть ли не времени, ну, может быть, я немножко преувеличиваю там не половину, а треть, постоянно возвращаемся к этой России, возвращаемся, причем как бы снова отталкиваемся от Тихановской, когда вот они говорят, они хотят там разорвать, они хотят закрыть российские каналы, а мы будем хотим открыть. А, хотя последние годы у нас там замечались российские новости белорусскими и так далее. То есть они нам хотят разорвать связи, а мы хотим... Соединить. Соединить и так далее и тому подобное, и постоянно про Россию. Мы хотим соединить связи, но ЕС у нас все равно наша. Вот, важно достичь синергетического эффекта формирования общего рынка с ЕС. Вот здесь про ЯС немножко, здесь надо, надо пояснить, что у нас это телега, про ЯС, сначала про таможенный союз, потом про евразийский экономический идет уже лет десять, про то, что у нас Россия является самым большим потребителем и самым большим бенефициаром данного собрания, и наш вождь очень сильно переживает по этому вопросу и всегда говорит, что нужно, нужно делиться, граждане делиться. Так, собственно, в предвыборной кампании, в предвыборной программе Лукашенко был там важный пункт – это вот диверсификация, как бы рынков то есть то что мы зациклины на российские, это рассматривалось как проблема которую нужно решить сейчас понимаю я так понимаю это уже не бака фичек уже нормально все ну так вот это заключается видимо вопрос там беларусь россии или все-таки Россия Наверное, беларусь да. ну опять-таки как бы как минимум сенсацию для прессы родили по поводу отказа от нейтралитета я там посмотрел по моему начал это Сейчас скажу, кто. Mm -hmm. Короче, товарищ какой-то из генерального штаба нашего. Сейчас, сейчас, сейчас. Я немножко запутался в своих бумажках. Mm -hmm. вот. Ну, короче, в двух словах сначала вышел на товарищ из Генштаба и сказал, что поскольку нас везде прессуют, то вот как бы Военный союз России это все. Это круто, здорово. Это единственное, что нас, так сказать, удерживает. А потом Макей, наш министр иностранных дел, развил тему о том, что нейтралитет устарел, ввиду открывшихся новых обстоятельств. Вы, на самом деле как бы ну, он просто сделал день для прессы как бы mm -hmm. такого не ожидал наверное никто потому что у нас даже как бы ну, оппозиция, понятно, она хотела как минимум нейтралитет, а если уже не надо, то хотя бы нейтралитет. А власть всегда, как бы, буквально с 1994 -го года Александр Григорьевич тоже любил эту тему, что наши мальчики никуда не поедут, ни в какие горячие точки, вот как бы СССР, нас не будут отправлять в Афганистан и так далее и тому подобное. А теперь вот как бы есть некий реверанс тому, что нейтралитет устарел, хотя, как пишут аналитики, а, ну, на самом деле, у нас было записано стремление к нейтралитету, а не нейтралитет, и Беларусь, по факту, состоит в военном блоке ОДКБ, и, в принципе, обязана защищать, например, Армению, если на нее напали. Поэтому, ну, как бы... Ну, сменилась риторика, скорее, а не правовой статус этого всего. Ну, у нас анонсированы белорусско-российские учения «Запад-2021», угу. вот, и, как это у нас, в открытой обсуждаются планы отражения мифической угрозы с Востока. Ну, то есть в прошлом году... да Да, да, да. Как когда ловили этих самых, как его, Ша. вагнеровцев, да. а... <смех> а... и там, как бы, Рыгорович такой, ну вы же знаете, какая страна такое делает, Ты что <смех> вот в, в, в, в таком роде были комментарии. А теперь мифическая. Да, теперь мы выяснили, это миф. О, на самом деле, мне даже, как, когда он тому самому Гордону интервью давал, он тоже там ни одного интервью без шпилек в адрес России там не было. То есть, а сейчас как бы мы, они свои в доску, мы снова братья и так далее. Сегодня мы кстати, со вставали, уже, как было в Адопу, произведений. А вот. По поводу еще многовертности и разницы программ, тоже Маккей в кулуарах, насколько я помню, заявил, что <coughs> у нас раньше было по 30% ЕС России и страны Дальней дуги, теперь должно стать 50% России и по 25% ЕС и страны Дальней дуги. Так вот, здесь хотелось бы напомнить, что разница именно внешнеполитическая в программах Тихановской и собственно программе развития была в том, бывало в наличии Китая и усиление его роли. Так вот, получается, сейчас страны дальней другие, это у нас в основном как раз таки Китай и остальные. То есть... И здесь они снижают в сторону той самой оппозиционной программы. <связывающий> а, я, кстати, помню, зафиксировал начало этого природного явления странного, где-то в августе или в начале сентября Александр Григорьевич открыл для себя программу Тихоноска, и он ей тряс на Совете Безопасности, и кричал, вот когда началось, что называется, она хочет оторваться от России, она хочет русскую православную церковь убрать, там она... Вот полный разрыв, а я наоборот, я молодец как бы. Ну, в некотором смысле это, видимо, развитие этого тезиса, то есть тут и программа оппозиционная пригодилась уже как бы для дела хорошего. А, ну... Вот, что, кстати, где он еще, финал, в общем. Предп... Предложи... Предложение наших беглых протестунов сократить МВД, ликвидировать внутренние войска, упразднить КГБ, вместо МЧС сделать добровольные полупрофессиональные дружины. Несмотря на эти предложения, мы будем и впредь укреплять наш силовой блок соразмерно новым вызовом и угрозам. Кстати, про предложение расформировать все, мы с него, да, смеялись, Да, ну, факт. Это упоминал и кто-то из министров о том, что, да, они хотели что действительно хотели расформировать и Миджил Хосс. И... То есть они читали эту программу. Но почему они тогда постоянно говорят по-разному в России? Ну, скажем, во ВКонтакте уже некоторые товарищи высказались про то, что все не так однозначно, потому что вот одной, одним в том говорится одно, а тут выпустили ту самую канопатскую, которая прибежала и на Россию. Про то, что как бы в России у нас мятеж. И вот это все любимое, но лидер и реванер, но сказал, что это не Россия. Ну, тут стоит, кстати, просто оговориться, почему бы могли бы продолжать гнуть на то, что команда Тихановской против России. Если вспомнить интервью, которое Тихановская дала российскому журналисту-политологу, по итогам... <laughs> это довольно смешное интервью. Но по итогам Онова этот самый журналист выпустил материал, Дополнительно вторую статью, в которой он сказал, что, скорее всего, Тихановская специально обучена не отвечать на все политические вопросы о, о, о том, с кем мы дружим, с кем мы не дружим, потому что она как бы должна в тот период пока перехватить, в случае, если бы у них получилось, если бы значит протестные силы перехватили власть, на тот период, пока у них был транзит власти, они бы все переобустраивали, чтобы у них было время на то, чтобы переориентироваться. То есть, даже когда Тихановская ведет риторику, что мы не разрываем отношения с Россией, я отказываюсь от всего, от любых попыток сделать политические заявления, теперь трактуются так, как они это делают, чтобы прикрыть тот факт, что они собираются уйти от России. Это в инфополе присутствует. А, хотелось бы, пока ты говорила о ну, здесь я чуть сдержался по поводу того, что это не Тихановская обучена отвечать не на все вопросы, она не, об, не обучена отвечать на все. Ее обучили на некоторые, а с остальных она снижает. Нет, ну-ка, хорошо, давай. Ну, как бы, тут вопрос в том, что, конечно, Россия имеет основания подозревать в чем-то плохом, потому что штаб Тихановской, это вот там Вечерка, Лебедька и так далее, как бы, ну, то есть ее уже взяли в оборот, вполне, как бы, силы, ну, которые не испытывают лишних симпатий к России которые известны тем, да. что они испытывали. Ну, то есть они сначала сделали несколько заявлений против России, теперь они уходят из всех заявлений, и российская страна, это сейчас мы не про наших, а вот это в Инфокове, угу. продолжает считать, что они не поменяли мнение, они просто делают вид, что не хотят отвечать на вопросы сейчас. Так что некоторый резон э, давить на тот факт, что они собираются разорвать с Россией, все-таки на самом-то деле есть. Ну, с другой стороны, как бы со стороны власти то же самое. Вот, вот да, тут объяснялись в любви неизвестно сколько. А на следующий день мы посещаем купаловский театр и говорим про настоящую традицию национализма, а, про то, что национализм это не была какая на мове. А вот, например, традиция африкло русское собрание. Вы считаете, почти как традиция, Собидолизм. это я. Я был так давно, вы ко мне привыкли, что сойду за традиционализм сам по себе. <с. Национальная традиция. Элемент национальной традиции, Александр Григорьевич. Да. Традиционные отношения. А, и тут мы как раз можем аккуратненько перейти к, в общем-то, основной теме, ради которого все прилепили глаза к монитору. Мы же как бы многие граждане ждали, когда эта традиция должна прерваться. А, поскольку... Сам Лукашенко обещал конституционную реформу, как бы... Осенью говорилось о том, что на собрании мы услышим подробности. То есть э, б, б, вроде бы обещалось, что речь идет об уменьшении президентских полномочий, и как бы он периодически говорил, что вот не, не вечно же я буду там, вы будете дальше работать с другим человеком и так далее. То есть, все, в общем-то, смотрели в ну, основном за этим. А и как бы немножко остались разочарованы, я бы сказал. Сериал продолжается. Последний эпизод не наступил. А, да. Я тут а, даже как-то зацитирую. После Всебелорусского собрания... А, о реформе. Мы уже начали это делать. Целый план лежит на столе. После Всебелорусского Народного собрания мы должны более интенсивно это делать. Что конкретно мы так и не узнали. Узнали, что... Как это, да? Клиф? чего-то там. Клифф Вот, Что продолжение следует, оно может быть очень долгим. Давайте про это. Давайте. Вот... Президент напомнил, что новый проект Конституции готовится уже два года, и сказал, что будет он продолжать готовиться. Он также сказал, что на столе у него лежат два варианта, но он хочет, чтобы они носили имена разработчиков, Ну видимо, не, не подписали. И именно они отвечали за результат перераспределения полномочий между властями. А, то есть чё, президенту положили на стол два варианта, но не подписали, кто это сделал, и он теперь ищет. Я так понимаю, это а, Ну Причем, как бы подчеркиваю, мы не услышали ничего нового там с августа сентября, вот это же говорилось, то есть теперь более интенсивно заниматься. Тем не менее, пошла новость про то, что Лукашенко назвал условия своего ухода. Исхода. Но он звучало странно, чтобы не было протестов. И сейчас я, наверное, это зачитаю. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, мы запишем, чтобы ни один волос с головы сторонников нынешнего президента упасть не может. Вот поэтому я предложил нынешнее собрание сделать конституционным органом. Вся власть будет у всенарод... всенародного собрания. У вас, даже без меня. Есть вот это, ну как бы да, собираются явно его сделать конституционным органом. Я не очень будет. понимаю, что оно может гарантировать, это собрание. То есть, абстрагируясь от Хохама сейчас, есть у нас вторая палата парламента, в Беларуси двухпалатный парламент, Совет Республики, который избирается, формируется точно по такому принципу, как и это все белорусское собрание. Местные власти выдвигают и президент выдвигает. Их там 60 человек, правда, сидит, 64. или 70? Вот. А почему вот они не могут быть гарантами? А примерно то же самое, только в количестве 2700 человек, то есть гораздо более сложно управляемый механизм, сможет быть гарантом. Что значит? Как, как, гарантом станут, в общем-то, эти дипломатические или какая-то неприкосновенность просто, например, если им перерисовать. Ну, то а... есть смысл не в том, что они делают, они будут делать тоже ничего, что все остальные. Смысл в том, что мы получаем столько-то мест, которые вам дают гарантию, ну, То есть мы, чтобы... мы, мы получаем третью палату парламента в стране, где все решает президент. Ну... Да, при том же, что он оговорился, что Беларусь должна... должна быть президентской республикой, то есть, да, это дополнительный орган уже существующей глубоко оголовной власти. Ну, я, я вижу, силологическое противоречие, что мы говорим о том, что если придут не наши люди, которые имеют другой взгляд на вещи, блин, ну тогда вообще никаких гарантий. А, то есть, ну, местная власть, как бы она может, ну, мест, <coughs> когда, будут сначала, как у нас говорится, местную власть, а потом, как бы через нее, получат новый состав Всебелорусского собрания или Совета Республики. А в чем проблема? Ну, возможно, здесь имеет место, как у нас водится, взгляд какой-то, что закон, э, сильнее, если, если что-то уставить в рамке закона, оно будет си, э, тем, иметь какую-то силу. То есть то, что у нас оппозиция, когда ходим, выводила людей на улицу, говорила, ну не могут же они по закону вот так, оказалось, что могут. Возможно, теперь это играет злую шутку в обратном направлении, что мы сейчас установим закон, но они же не смогут закон нарушить. Мне кажется, откровенно говоря, что это вообще не про уход, и это... То есть из серии как бы взбодрить своих этих самых. Да. То есть вот мы ну, не переобушившихся не, не спрятавшихся под плинтус отобрали 2700 и рассказываем, что все у вас будет хорошо, это же я не за себя, это я за да. вас. То есть, может, чтобы ты... с вашей головы не упал ни один волос, вот я тут сейчас стою на трибуне, именно ради вас. Может быть в этом смысл, другого я не вижу. Ну может быть, может быть даже с той точки зрения, не то, что если я вдруг уйду с вашей головы, с вашей головы не упадет на один волос, а что пока я не ушел, с вашей головы точно не упадет ни ну, да, один да, волос. А да. как только я уйду, вот теперь возможно время. А это. сами решайте, сможете ли вы, как вам 2700 человек, себя отстоять <свят> или вам нужен лидер вокруг которого надо сплотиться. Это, кстати, тоже было отдельно проговорено, что тяжелый момент. Да, надо... Мы обещаем конституционную реформу с уменьшением президентских полномочий радикально будем перераспределять. А в тяжелые времена надо сплотиться за вокруг лидера, и Беларуси нужна президентская республика. Это было хорошо. Ну, может, он почитал историю Римской республики, перелистывал: О, диктаторы избирали! Надо теперь вот так. Вот. Но мне здесь еще что понравилось про конституционную реформу, то есть там да, все, помним, разрабатывается, два варианта, там вносите свои предложения, и о нетолетии сказано следующее, этот вопрос будет изложен в Конституции. В общем, какая-то предрешённость. Учитывая, что сейчас это изложено, как Беларусь стремится к Конституции. видимо, Беларусь не стремится к нейтралитету. Беларусь не стремится к нейтралитету. Нет, лучше Беларусь стремится от нейтралитета. Разворачиваемся, пошли обратно. Мы поняли, что ошибались. Ну, собственно, по Конституции там еще было предложено сделать Александра Григорьевича героем ну не в переносном смысле отдать а ему героя беларуси а кто это это я пропустил так сейчас секундочку я найду этот момент Ладно, бог с ним, да, тяжело искать в этих бумажках. Тяжело искать в бумажках. То есть, так, Тем более тут каждая фраза как бы... Ну... Из зала прозвучало предложение. Было встречено бурными аплодисментами. Окей. Okay. Вот. И в итоговой резолюции, в общем-то, было сказано, что отдельные, отдельные страны да, скачают, но мы не сломаемся. И по этому поводу мы проведем референдум. А, еще один какой-то непонятный перевертыш с партийной реформой. А... Заявлялось, что ну, поскольку радикально перераспределить полномочия, а, при этом типа нам нужен ну, какой-то сильный парламент. Причем опять-таки годами как бы, муссируется тема перехода на пропорциональную систему голосования по партийным спискам. И вот это опять это белье опять достали, прополоскали, а потом такого хоп, а ну у нас же партии нету. Да, здесь был очень интересный момент в том, что сначала посетовали, что мы вот партии партии не строили, это плохо. У нас нет партийного, этот, партийного собрания, может, надо сделать, а потом сказали, ну как бы финансировать их с бюджета пока, наверное, нецелесообразно, потому что их нет. У нас вообще их всего три. вот Создавать их пока не из кого. Финансирование мы им обрежем, но надо думать о партиях. И продолжили о них думать. Ну, как бы, белорусская номенклатура Белой Руси постоянно зондирует тему, как бы стать партией. Но почему-то вот у нас считается, что президент придерживается такого мнения: что это вносит какой-то разброд и шатания все-таки. То есть, с одной стороны, хочется и колется, оно как бы создает некую, вроде как стабильность, но с другой стороны, не знаю. Но здесь, скорее всего. Может быть такая вещь, что если создавать партию, то там надо будет как-то перераспределять... Кто-то получит те полномочия, надо будет создавать какой-то устав, а не дай бог потом еще по нему ему придется следовать и будет как-то совсем нехорошо. Ну, ну вот я я вижу главную проблему в том для режима, что, допустим, мы не можем создать одну партию, будет некрасиво. Надо создать несколько. Очевидно, как бы когда говорится о трех, просит ЛДПБ, КПБ, это Либерально-Демократическая партия близкая к российской по духу, что называется, и самопрезентации а коммунистическая партия, близкая к российской по, по духу самопрезентации, да, и какие-то вот эти партии спойлеры, типа ППС или что-то там. Вот, но тут, если создаешь их несколько. Это как с марионетками. А в это поверят, если они будут по-разному голосовать. Но очевидно, что один законопроект, который поддержит либерально-демократическое, не должно поддерживать коммунистическое. А у нас по всем стрёмным вопросам, как бы типа пенсионной реформы, всех все единодушие. В едином порыве голосуют и либерально-демократическое, и коммунистическое. То есть выглядит как какой-то позор. И, в принципе, если делать так, то как бы ну она а черта такая партийная система. С другой стороны, она могла бы, если бы Беларусь стала партией, она могла бы немножко разгрузить тот момент, что у нас, если что, виноват Лукашенко, так было бы, как в России, виноват не только лично Путин, но еще Единая Россия. Ну, пока что все выглядит так, по-моему, что слишком тонкая шутка да, для, для нашего, да. нашего цирка, потому что, ну, как-то это странно. Итак, закрепляя все сказанное, у нас получается есть три партии, два стула, а, простите, две версии конституционного проекта. И мы не знаем ни одной. Да. Мы много чего вам еще не сказали, например, про воскрешение крестьян. Да, было такое предложение. Да, послать студентов не крати... Посвадьба, молодежь, все воскрешать, в христианский класс. Да-да-да. Ну, <свят> в сухом остатке у нас получается, на самом деле, какая-то немножко ерунда. То есть, о -о -о -о. Мы в разделе форму собирались обсуждать. Я анонсировал в прошлом ролике. После Всеблорусского собрания станет яснее. Не стало яснее, извините, дорогие зрители. Стало еще более запутанно и непонятно когда. Хотели поговорить про план Тихановской и план мятежа? А, мятеж отменяется по неизвестным для нас причинам. Почему? По известным. Они потеряли улицу. Одну потеряли, вторую сломали, видимо. да. да. Вот... То есть мы просто погрязли в каком-то бардаке, когда это изменится совершенно непонятно, и нас упрекают, что мы мало говорим про марксизм, так вот, пока истинный пролетариат не поднимется и не разгребет все вот это вот, так и будем прозебать. Дальше уже сказать больше нечего, но мы, конечно, будем следить за событиями, и мне кажется, что наши выдающиеся артисты с той с другой стороны непременно порадуют нас в течение года еще чем-нибудь забористым. Возможно, даже в течение месяца. Да, тут как бы, по сути это немного, но по форме Выдающимся. фонтан как бы просто бурлит. Так что на этом, видимо, мы будем откланиваться до следующего какого-то интересного события. Может, я наконец вспомню про свои ролики про БССР и перестройку. В общем, хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы. До свидания, дорогие друзья, до новых встреч. Уходим работать и готовить материалы.